лишний вес стоит ли бороться и такой ли он лишний прежде нужно уяснить если этот вес имеется на вашем теле то он не лишний он ваш если так рассуждать то можно далеко зайти называть на своем теле лишнюю родинку лишний цвет лишнюю длину чего-то лишнюю форму чего-то но у нас ничего нет лишнего у нас есть все то что было подарено Богом и родителями, а все остальное приобретено нами. И если, конечно, этот лишний вес не явился следствием каких-то болезней, генетических изменений, словом тех недугов, которые трудно излечимы, либо неизлечимы вовсе. И если ваш лишний вес явился следствием именно этих болезней, каких-то определенных особенностей либо наследственных признаков, когда родители полные, и вы тоже полный. В этом случае здесь ничего не попишешь. Вам нужно смириться и научиться привыкать жить с тем весом, который вы называете лишним. Если, конечно, уже вы перепробовали все. От диет, спорта, обследований и всевозможных мыслимых и немыслимых анализов. Если медицина и диетология сказала вам, на этом все. Не пытайся дальше делать ничего, ибо это неизбежно. Нужно перевернуть страницу ваших мытарств и начать жить с тем, что у вас есть. Если же вы можете повлиять на свой собственный вес, но тем не менее называете его лишним и ничего не можете с этим поделать, срочно принимайте меры. Есть масса возможностей, как избавиться от этого в кавычках так называемого лишнего веса. Если ваш лишний вес вам досаждает, идите в спортзал, не мешкайте. Не находите массу отговорок, что якобы вы не успеваете, тренировки очень дороги, находятся далеко, у вас нет времени, у вас уже нет сил, у вас либо больное сердце, либо больные ноги. Это отговорки, которые рано или поздно приводят к настоящему ожирению и к нелюбви к себе, если вы так сильно ощущаете эту тему болезненно. Но если вы действительно хотите избавиться от этого лишнего веса, конечно же бегом в спортивные залы и подальше отходите от своих холодильников. Я не буду на этом конкретно останавливаться, диет в интернете масса, спортивных упражнений и видов спорта, благодаря которым вы можете похудеть тоже масса. Я буду говорить сегодня о том, как жить с этим лишним весом, если все уже перепробовано если не осталось ни единого шанса от него избавиться, если вы и занимались, если вы и диетовали, если вы и долго сидели на всевозможных даже системных голоданиях, и это все равно ни не привело. Вы обращали внимание на обмен веществ, и тут тоже ничего не помогло, ни лекарства, ни какое-то специализированное питание. Либо у вас что-то наследственное, либо что-то приобретенное, начиная от сахарного диабета, ожирения и заканчивая какими-то скрытыми генетическими либо гормональными изменениями. Итак, моя речь обращена лишь к тем, кто перепробовал все, отчаялся, устал и изнеможденно опустил руки, полностью разуверовавшись в медицине, да и в себе тоже. Почему мы не можем себя принять? Ответ очевиден. Он на поверхности. Есть стереотипы и масса догм кричащих с журналов и всевозможных сериалов, где нам показывают, какая фигура должна быть. Насмотревшись сериалов, наглядевшись людей на пляжах, мы вдруг ума заключили, что наша фигура должна быть иной. Мы полагаем, что мир тонкий, подтянутый, спортивные на самом деле это неправда. Очень много в мире людей склонны к полноте в той или иной степени, и очень многие из них чувствуют себя при этом прекрасно. Вы, кстати, слышали выражение, что полные люди очень веселые люди, и это так. Толстяки, так называемые, не в обиду сказано тем, кто имеет лишний вес, но именно толстяки очень веселые, добродушные. И позитивно настроенные люди. Они всегда в хорошем настроении. Они как шарики надутые счастьем. Они великолепные компаньоны. В компании они очень открыты. Искренне, веселы. Часто не бывает душами компании. Они заводят. Они веселят. У них полно шуток. Они настолько яркие и запоминающиеся, что к ним всегда притягиваешься. Кажется, что эти плюшевые, большие, мягкие люди, настолько родные, как подушки, к ним хочется прикоснуться и хочется обнять. Их уважают, их любят. Но, конечно же, всегда кто-то найдется такой, кто будет на ними смеяться, говорить, что он толстяк, что он некрасивый, он жирный. Как правило, так люди говорят худые, тощие, злые, завистливые. Они по своему завиду толстякам. Зависть их обращена к тому, что это люди очень добрые, очень теплые, надежные, открытые и искренние. Многие из полных людей умеют радоваться жизни, независимо от того, что у них есть так называемый лишний вес. И у многих худых людей, которые ненавидят полных, в связи с этим происходит в голове некий диссонанс. Они не понимают, почему они радуются, к чему вообще тут эта радость. Посмотри же на себя, ты же толстый. Чего ты смеешься? Нужно плакать, иди в спортзал, жердяй. Примерно такое отношение у очень многих людей к полным. Я не буду обсуждать или осуждать их отношение к полным людям. Я хочу поговорить о том, как правильно себя позиционировать в мире, если вы полный. Прежде всего, вы должны себя принять, а именно, уяснить, что вы такой же человек, как и все, абсолютно. Во всех отношениях, во всех сферах жизнедеятельности вы просто немножечко тяжелее и больше. Это неплохо, это не хорошо. Это данность. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то тяжелее, кто-то легче. Цвет лица, глаз, волос, длина рук, носа. Это все определенные особенности. Если так произошло, что у вашей жизни есть лишний вес, не нужно с ним воевать, иначе он начнет воевать с вами. Это очень серьезный психологический прием. Если вы против своего веса начинаете борьбу, он начинает борьбу против вас. С ним нужно подружиться, это совершенно другая философия. Нужно дружить со своим телом, любить его. Не потому, что даже оно ваше. И даже не потому, что его нужно пожалеть, поскольку оно имеет лишний вес, и с ним нужно подружиться, якобы его успокоить. Даже не поэтому. Ваше тело – это ваш космос. Ваше тело – это ваш союзник. И если вы не будете с ним состоять в союзнических отношениях, он станет вам врагом. Он не будет вам партнером. Даже трудно представить, что означает «тело враг». Это самый важный, самый страшный враг. Если вы не возлюбите свое тело, оно возненавидит вас. И я не завидую тому, кто возненавидел свое тело, поскольку война тела против разума, она страшна. Задумайтесь над очень важным моментом. Неужели вы думаете, что все в мире и мужчины, и женщины любят спортивных и худеньких? Стройных, невысоких, тоненьких. Это неправда. Огромное количество людей любят полных. Причем иногда это всю жизнь свою скрывают Живут с человеком, который худой подтянутый на самом деле внутри мечтают жить с полным. Но они этого боятся и стесняются. Они стесняются в этом признаться. Они считают, что полный человек это что-то неприличное, и поэтому его не поймут друзья или знакомые, или соседи, или родственники если он вдруг будет жить с полной женщиной. Или худенькая женщина вдруг будет встречаться с полным мужчиной. Редко кто себе это может позволить, и они несчастны эти люди. Они живут в мире видок. Есть определенные стандарты в жизни, к которым почти все прислушиваются и присматриваются. Они живут по определенным канонам, неписанным законам общества. Где считается непристойным выглядеть так, как не выглядят другие? Традиционный стадный рефлекс. Все должны быть похожи. Если есть мода на пышные тела, мы все будем кушать. Если есть мода на спортивные тела, все толпы идем в спортзалы, независимо от того, хотим мы этого делать либо нет. На мой взгляд, проблема здесь в другом. Человек, у которого есть лишний вес, он себя не любит, это чувствуют другие люди вокруг. Но самое важное, это чувствует потенциальный партнер. Если девушка, либо парень имеет полноту, естественно, они обзавелись уже комплексом неполноценности. Они считают себя уродливыми, жирными, толстыми, неприятно пахнущими и так далее. Можно много найти неприятных эпитетов о своей полноте, отторгая тем самым свой лишний вес не любя и ненавидя свое собственное тело за то, что на нем находится пару, ну, может быть, 20-30, иногда 50-60 килограммов тела. Тело его. Тело не лишнего. А тело, видимо, нужного раз, организм их не отдает. Но мы с телом воюем и не признаем его своим. Мы хотим от него избавиться, плачем, не спим ночами, пребываем в жутких депрессиях, отказываемся ознакомиться с людьми, выходить на людей вообще, как-то жить и стремиться к счастью. Мы уже этого не умеем, не хотим. И что опасно в этой ситуации, это видит и чувствует потенциальный партнер. Это читается в глазах, это читается в походке, в мимике, это читается в манерах, жестикуляциях и поступках вообще. Человек уже на общем фоне проигрывает. Он ведет себя неполноценно, он полный. И старается зажаться, спрятаться, скрасить, показать свою как бы лучшую сторону. Он прячет полноту и выпячивает, возможно, ум, красоту лица, какие-то возможности, какие-то способности, возможно, деньги, красивый голос, глаза, волосы, что угодно, но он прячет за ширмой этих показателей свою полноту и уже проигрывает. И партнер это видит, что человек себя не любит. Но если он не любит себя, как он полюбит меня, эти вопросы мозг задает себе подсознательно. То есть, если вы полный человек, этим страдаете, за это себя не любите и считаете ваш лишний вес проблемой номер один, партнер вас не увидит, он не увидит вас ментально, он не примет вас, он будет вас отторгать так или иначе, вы будете делать все возможное, чтобы с ним остаться, чтобы его завоевать. Не получится. Он всегда будет читать ваши мысли, подсознательно, сам того не понимая, но он будет от вас отходить, а мысли будут лишь об одном, что вы себя не любите, что вы себя ненавидите лишь за ваше собственное тело. Но если не любите вы себя, конечно же, он вас не полюбит. Вы проиграете, вы не найдете себе партнера, вы останетесь всегда один. И это большая проблема для тех, кто постоянно борется с самим собой. Я слышу одни и те же истории. Чаще об этом говорят женщины. Я себя не люблю, я себя ненавижу. У меня есть 50, двадцать или пять лишних килограммов. Я говорю, да что ж тут такого? Это ваше тело, это ваш сосуд, это ваш мир, это ваш космос. Как вы можете его не любить, каким бы он ни был? Ведь каждый в жизни из нас имеет свои определенные особенности. Мы по-разному выглядим, по-разному думаем, по-разному действуем, по-разному вообще живем и воспринимаем этот мир. Я говорю девушке, вы особенные, вы прекрасные, вы будете еще более прекрасны, если будете себя любить за то, какая вы есть, а вы себя отторгаете. Клиентка возмущается, немного цинично смеется и отвечает – возьмите себе мои 50 килограмм, вот тогда я на вас посмотрю. Произошел защитный рефлекс. Она стала нападать на меня за то, что я не могу, как ей кажется, ее понять. Она считает, что я счастлив, поскольку у меня нет лишнего веса. Она считает, что единственная проблема в жизни – это лишний вес. Если бы она от него избавилась, она была бы счастлива абсолютно. Вы представляете, как это страшно думать, что проблема в жизни – единственная – это лишний вес? Эти люди не замечают счастья в жизни. Эти 20, 30 или 50 килограмм закрыли им мир. Они не видят ничего, кроме этого лишнего веса и ощущают и воспринимают мир сквозь призму этого лишнего веса. Это стало для них смыслом жизни — избавиться от этого веса. И они не могут действовать рационально. Единственное, чем занят их мозг — это то, как избавиться от этого лишнего веса. По сути, люди ломают себе собственную жизнь, вознося до сакральных высот эту идею стать худым сбросить лишний вес стать как все это желание быть как все является самой важной самой страшной угрозой вот представьте себе на мгновение если бы весь мир был полным 90 процентов населения планеты все были полными существовали бы модные тенденции полноты все обожали бы быть полными много бы кушали Фотографировались на обложке журналов. Была бы мода для полных людей. Всевозможные французские, итальянские дома моды шили бы костюмы для полных мужчин и женщин. Это была бы целая субкультура. Было бы модно, престижно и удивительно красиво и шикарно выглядеть полным человеком. Полный ведь всегда счастливо, прекрасно выглядит, в хорошем настроении. Их лица сверкают огнем и радостью. И вот в этом мире, представьте себе, вы худой человек. На вас все смотрят, озираются, тычут пальцами, смеются и говорят «Боже, какая тростина, какая палка, какой ужас, какой скелет, какой велосипед, какая кляча, какая раскладушка!» Можно было бы найти массу некрасивых слов для определения худощавости. И вот вы представляете, вы живете в этом мире, где вас все гнобят. Но самое важное, что вы принимаете эти правила игры и теперь хотите набрать лишний вес. И вы уже не считаете его лишним, вы просто хотите поправиться. Вы теперь считаете свою худощавость лишней. Вы теперь считаете, что отсутствие лишнего веса это и есть лишний элемент. Вам нужно его набрать во что бы то ни стало и теперь он конечно же лишним не будет. Вы теперь его жаждете. Вы будете много кушать, мало двигаться. Вы будете стараться не вылазить с холодильника вообще, лишь бы быть как все. Это говорит о том, что вы не можете найти себя, настоящего. Вы не можете понять, какой вы. Вы не можете привыкнуть к тому, что вы сейчас уже идеальны. Вы другим не будете, а значит, вы состоялись, вы идеальны, вы безупречны, вы именно то, что нужно. То есть сработал какой-то код, какая-то программа, которая сделала вас таким. С годами, либо сразу, с рождения. То есть это для вас оптимальное состояние, для вашего тела. Но ваше состояние внутри не позволяет вам это принять, поскольку у вас есть некие стереотипы и желания, которые сформированы обществом, в котором вы живете. Подумайте над тем, что вам скажу. По сути, вы не знаете, кем хотите быть, я имею в виду о фигуре. Вы лишь хотите не выделяться, быть как те, которым завидуют и которыми восхищаются. Но если бы восхищались полными, вы бы хотели бы тоже быть полны. В 90% случаев так и есть. Мы ведем себя именно так, поскольку так нас запрограммило вести себя в общество. То есть, по сути, вами манипулирует общество. Есть общественное сознание. Вы вовлечены в него. Вами орудуют, вами управляют, вами манипулируют. Вы хотите быть худеньким человеком лишь потому, что общество более привержено на этом этапе своего существования. К точенным фигурам, к спортивным фигурам, к загорелым тонким телам. Но были времена и в Европе. Да и по всему земному шару, когда на это внимание не обращали совершенно, или наоборот тянулись к другим пышным формам. И в тот жизненный период это было очень модным. И если посмотреть старые картины тех времен, то почти все женщины на них были округлой форм и невероятно, согласитесь, красиво смотрелись. Много и мужчин были полных. Это была мода. Почему вы решили, что вы должны быть приверженцем моды? Моды общества. Почему вы не хотите создать свою собственную моду? Моду на полное тело. Я неоднократно встречался с людьми, которые мне говорили, что им нравятся полные люди. Но они стеснялись. Они стеснялись с ними встречаться, они стеснялись даже к ним подходить. И все это за страх и осуждение со стороны общества. Представляете, они отказывали себе в удовольствии жить или встречаться с полным человеком. Как правило, мы любим противоположность себя. Светленькие любят темненьких, высокие – низеньких, полные – худеньких и наоборот. Так вот, я разговаривал с мужчинами и женщинами, которые говорят, я бы хотела бы встречаться с полным молодым человеком. Слышал разговоры, когда мужчины говорят, обожаю полненьких. Один даже сказал, вы знаете, я просто от них торчу. Они невероятные, некрасивые, они, они пышные. И мне нравится, когда женщины больше меня, выше меня, крупнее меня. Я завожусь, я загораюсь, я хочу жить, я люблю. Представляете, вы думаете, это случаи единичные? Уверяю вас, нет. На полноту тоже есть мода, на полноту тоже есть покупатель, на полноту тоже есть любитель. Мы любим разные марки машин, разные бренды, разные цвета, вкусы. Мы все любим разное вы всегда найдете того человека кто вас полюбит при одном лишь условии если вы полюбите себя не вопреки своему лишнему весу а лишь благодаря ему он должен стать вашей визитной карточкой если вы с лишним весом подружитесь и примете его как родного он вам отблагодарит большими показателями в жизни нет ничего прекрасней полного человека, который себя обожает. И не то, чтобы даже не стыдиться лишнего веса, и не то, чтобы он его скрывает или показывает. Но он лишь благодаря, и я это замечал неоднократно, своему лишнему весу, достигает высоких показателей в жизни, добивается невероятных вершин, благодаря тому, что он полный. Люди видят, что человек полный не стесняется этого совершенно, и вдруг в них просыпается желание быть к нему ближе, помочь ему, если он попросит, быть рядом, содействовать ему, быть причастным к нему, стать его другом, знакомым, любимым. Это люди невероятного магнетизма, большущие силы притяжения. Это не передать то чувство, когда находишься рядом с полным и вдохновленным самим собой человеком. Он не то, чтобы не видеть своей полноты. Она для него не существует. Он человек, он целый. Он целостный, он единый. Он не выделяет среди нас полных и худых, умных и глупых. Он просто живет на всю катушку. Вы же так не умеете. Для вас главный критерий – это полнота или худоба. Вы смотрите на человека, если он худой. Так, я буду с ним дружить, я буду с ним общаться, я буду с ним иметь дело. И если он полный, то мы считаем, что это какой-то недочет. Это какой-то минус, это какой-то чуть ли не недостаток, если человек полный. Ну, простите. А что мы говорим о низких, о высоких, о сутулых, о стройных? Я уж молчу, цвет кожи и вера исповедания. Это вы знаете, так можно далеко зайти, если людей делить. Полные неделят. Они приняли себя и, естественно, принимают мир. К ним тянутся. Вы обратите внимание на людей успешных, веселых, прекрасных, которые полные. Да за ними толпы бегают. Если это мужчина, за ними бегают женщины, если это женщина, за ней бегают мужчины. Она искрит, она горит, она запускает, она зажигает. Она притягательна, она невероятна. И вдруг люди начинают понимать, смотря на таких людей, черт возьми, я не ощущаю в нем никакой полноты. Да он прекрасен, это же здорово. Где там лишний вес? Он прекрасно двигается, классно ходит, чудесно изъясняется, компанейский, веселый, хорошо, аккуратно одет. Причем здесь полнота, и вдруг вы вдруг уловите себя на мысли, что она не имеет абсолютно никакого значения. И это действительно так. Человек, который не имеет комплексов, он невероятен. Для него открыты все вершины и все двери. Он покорит любого и любую. Он достигнет чего угодно, потому что верит в себя в свои собственные силы и никогда себя не делит на лишний, либо не лишний вес. Он никогда о себе не скажет, что это лишнее, это мое, это чужое, это нужно, это не нужно. Он говорит, да я люблю себя, черт возьми. За что ж мне себя не любить, ведь это я. Я неоднократно видел, что полные люди, весьма успешные, женились на красивых молодых девушках, и они выходили за них замуж, ни за деньги, даже у многих не было денег. Они выходили за харизму, им уже было наплевать, я слышал разговор даже о том, одна говорит, да он же полный, она говорит, Боже, где же он полный, он чудесный, ты посмотри на него, какой характер, как он выглядит, как он держится, как он заводной, какой он красивый, какой он смешной, какой он чудесный, какой он романтичный, и этот животик и так далее. Также иногда говорят и мужчины о своих женщинах. Кто-то может его упрекнуть и сказать, да она же полная, или не слишком ли она толстая, и это может оскорбить. Но счастливые люди не оскорбляются, он ответит, да ты смеешься, ты глянь, как она прекрасна. И постепенно таким людям начинаешь верить, видя азарт жизни и невероятную тягу к ней полных людей. Все эти пузатики и пышки, это как будто бы люди с другой планеты. Они чудесные и притягательные. Они не боятся этого и не стесняются этого. Они не делают свой лишний вес ни оружием, ни щитом. Они а просто его принимают как часть себя. У кого-то большие уши, у кого-то большая, несоизмеримо с телом голова, у кого-то короткие или длинные ноги. Но мы все любим себя, если мы себя не будем любить, то вряд ли мы найдем в жизни счастье. И что не меньше важно, мы не найдем в себе пару, поскольку не любим себя. Если не любим себя, как мы найдем пару. И естественно, нас никто не полюбит, поскольку у нас не хватает любви для самого себя. И уж если мы комплексуем по поводу тела, что Бог знает, до чего мы дойдем со временем, за что начнем ненавидеть себя и, чего страшнее, уже своего партнера. Сам факт того, что вы с чем-то постоянно боретесь, говорит лишь о том, что вас больше ничего не интересует. Ваша жизнь направлена лишь в одно русло – победить самого себя. И вы никогда не будете смотреть на другие вершины в мире, поскольку вы будете только смотреть на свой лишний вес то подглядывая, то посматривая в зеркало, опуская глаза иногда лить слезы лишь от того, что у вас больше килограммов, чем у кого-то. И это страшно делить себя на людей, которые весят 40 килограмм, 60 килограмм, либо 130. Одна женщина мне на консультации сказала, я вешу 205 килограмм. Как мне жить? А я отвечаю, а вы не взвешиваете людей. Вы не осуждайте их и не говорите, кто тяжелее, кто легче. Начните наконец смотреть в умы, в глаза и в души. Общайтесь не с телами, а с душами. Если вы всегда смотрите на оболочку, то вы всегда будете конфеты выбирать лишь по яркой упаковке. У нас нет времени воевать с собой. Жизнь без того настолько быстротечна. Невероятно, черт побери! быстротечно, что если вы будете растрачивать свои патроны, свои эмоции, свою жизнь на борьбу с самим собой, то вы себя не победите. Вас победит судьба. Вы сломаете себя. Вы останетесь несчастным и сверженным. И поверженным самим собой. Но рядом с вами есть те люди, которые выглядят как вы, Крупнее вас неважно как им просто наплевать как они выглядят они просто прекрасно выглядят при любом возрасте и весе главное выглядеть безупречно красиво чисто и опрятно со вкусом неважно какого ты роста возраста и веса и вот эти люди рядом с вами будут добиваться невероятных успехов и высот даже благодаря тому что у них лишний вес не вопреки не во зло а благодаря и во имя. Это не бунт, это не желание что-то кому-то доказать или даже себе. Это настоящий кайф от того, что ты немного даже другой. Кто-то считает, что это минус, а вы считаете, что это плюс. Не нужно никому ничего доказывать. Докажите лишь самому себе, что вы любите себя даже за это. Это невероятно любить себя, за так называемые минусы, которые называются минусами лишь в обществе. Я неоднократно видел полных людей абсолютно отмороженных в хорошем смысле. Они настолько счастливы, я однажды спросил, а вот не парит, что у тебя лишний вес? Да нет, отвечает. А что тут такого? Ты весишь 80, я вешу 120. В чем между нами разница, кроме веса? И действительно, один больше, другой меньше. Один взрослый, другой молодой. Один пожилой, другой совсем ребенок. Один богаче, другой мне Один глупее, другой мудрее. Но если так делить, можно зайти далеко. Я перестал делить людей уже давно. Я стал объединять. Я не вижу в людях минуса. Я пытаюсь отковырять у них плюсы. Даже если они пытаются убедить меня наглым, демонстративным образом в другом. Я все равно верю в то, что в них есть добро. И постепенно чувство все уходит. Они раскисают. Они расслабляются. И наружу выходит добро. Наружу выходит ласковое, веселое, счастливое. Они меняются, как только от них ждешь хорошего. Когда с ними не напрягаешься, когда их не разглядываешь под микроскопом. Когда их внутри себя не осуждаешь, что читается по глазам. Когда просто принимаешь, не осматривая. И внутри не конфликтуя, не отторгая его лишь за то, что он не похож на тебя. Представьте себе, что вы знакомитесь с человеком не ради создания пары. Просто обычный диалог. Он может быть партнером по работе. Это может быть ваш сосед. Да где угодно вы знакомитесь с человеком тем или иным образом. Вы, допустим, стройная молодая девушка, а человека встречаете лет 45, женщину, очень полную. Внутри сразу отторжение. Фу! Но простите, почему фу? Вы даже ее не узнали, вы даже с ней не поговорили, вы не знаете, кто она и что она. Но у вас сразу сработало фу. Это тот защитный рефлекс, который вам привили с молоком матери общества. Родные, близкие, друзья. Они научили вас отторгать тех, кто не похож на общество, не является схожим с вами. Эта женщина старше вас. Эта женщина крупнее вас, потому что она полная. Это всего лишь тело. У вас точно такое же тело с массой всевозможных минусов, если глубоко покопаться. И уж тем более в характерах самый главный минус то, что вы уже осуждаете чужого и незнакомого вам человека лишь за то, что у нее форма не схожа с вашей. Когда себя на этом ловишь, начинаешь стыдиться, понимая, что действительно я же не прав. Почему я смотрю на внешний вид, почему я не послушал человека, не поговорил и уже делаю выводы до того, как он откроет рот. Я сразу его принимаю по одежке. И даже не по одежке, а по форме. А кто принимает из нас по содержанию, до таких единиц? Я предлагаю людей сначала послушать закрытыми глазами. Пусть он говорит. Потому что важнее то, что он говорит, а не то, что он показывает. Вот в этих случаях нужно не смотреть, а слушать. Слушайте людей, но не щупайте их. И когда вы начнете относиться к другим людям так, то вы начнете относиться так и к себе. Вы начнете понимать, что это уже не имеет никакого значения и не имело, и до этого момента лишь вы чересчур усердно придавали этому значение, буквально накачивая этот сам факт лишнего веса какой-то сакральностью, какой-то проблематичностью, придавая ему окрас очень серьезной глубокой драмы. Мне всегда нравилась шутка «Я не толстый, а меня много». Замечательная шутка «Меня много». Вот именно меня много, меня больше, чем других, и я рад этому. Я выше, чем другие, и я рад этому. Нет, я этим не кичусь, я этим не горжусь. Мне просто нравится быть большим. Кому не нравлюсь, обходите. Своего я не пропущу. Любимого никому не отдам. Вот так нужно думать. Ваш человек, который вас полюбит и уже авансом вас любит, он где-то есть, он где-то ходит, вам лишь осталось открыть двери, а эти двери называются «люби себя». Кто себя не любит, к любви не готов, и к отношениям не готов тем более. Кто себя не любит, не прошел проверку. Он не профпригоден, он асоциален, он опасен прежде всего даже для самого себя. Он несет эту бациллу нелюбви к самому себе в общество, и общество иногда это видит и заражается этим. Этот человек распространяет эту гадость воздушно-капельным путем, и люди начинают ненавидеть друг друга, даже себя, за то, что они имеют лишний вес. И это начинается бешеная слепая гонка по сжиганию собственных килограммов. Поиздевательство над своим собственным разумом и телом. Гонка по отторжению самого себя. Ради чего-то призрачного и эфемерного вы даже не понимаете, ради чего вы хотите сбросить этот лишний вес, хотя утверждаете, что ради себя. Конечно же, ради себя. Ради кого же еще? Но если бы вы жили один или одна на всем белом свете, то ради кого бы вы худели? Задумайтесь, конечно же бы вы худели ради кого-то. Вам бы хотелось, чтобы на вас смотрели вами восхищались. Вас приняли, и вы смогли раствориться в той серой толпе, не выделяясь ничем. А так вы выделяетесь. Вы же, конечно, можете бедрами кого-то растолкать. У вас огромная квадратная попа, просто невероятных размеров груди. И вы считаете, что такой человек не затеряется с одиобства. Вы считаете это минусом, да это же смешно, это огромный плюс. Вы не похожи. Это замечательно, это главное. Вы не похожи. Вы пытаетесь найти самим собой с обществом схожести, и это обманчивый, это неправильный путь. Правильный путь — искать различия в хорошем смысле слова, не отождествлять себя с чем-то из ряда вон выходящим и каким-то божеством. Нет. Искать добрые причины быть не похожим на других, то, чтобы вас сделало оригиналом, а не жалкой копией. То, вот чем бы вы делялись. Сколько в мире худых, либо спортивных людей, которые сливаются воедино, в одно единственное лицо, даже в один и тот же голос. Они все похожи. Они все держатся надменно, улыбаются натянутой неестественной улыбкой и все пытаются быть похожим друг на друга, считая, что это не делают для себя. Нет, они себя продают и очень задешево. Я предлагаю вам себя не продавать вообще. Не вывешивать на себя никакой ценник. Быть безупречным, быть прекрасным, веселым толстяком или толстушкой. Пусть теперь попробуют вас добиться. Пусть теперь дождутся с вами аудиенции. Пусть теперь уговорят, чтобы вы на них посмотрели. Худых ведь в мире немерено, а полных, красивых, влюбленных в себя, чудесных, позитивных, весельчаков-смельчаков, ведь на пальцах посчитать. И такие жизнерадостные, отзывчивые, яркие, запоминающиеся личности в большой цене. Их лишний вес совершенно не отталкивает, а даже притягивает, потому что они другие. Они с другой вселенной. Это люди-пришельцы. Это люди, к которым тянешься. Они притягательны во всем, в том числе сексуально, что бы кто ни говорил. В полных людях своя прелесть. Это незабываемо. Это великолепно. В какой-то степени я даже назвал бы это даром. Даром пронести через жизнь этот очень важный, замечательный урок. Многим людям этот урок непонятен, поскольку они, возможно, имеют спортивное тело, подтянутую фигуру, либо просто худощавые. Они не понимают, как можно в жизнь рвануть. Они недоедают, иногда измучивают себя в спортивных залах. Им не за что зацепиться. Их почти ничего не мучает. И если нет боли, тяжело добраться к счастью, не от чего оттолкнуться. Если вы плаваете в океане в открытом, вам оттолкнуться нечего. От Но тот, кто пошел на дно, получает возможность оттолкнуться и выстрелить выше и сильнее тех, кто барахается на поверхности земли и не имел уникальной возможности упасть на дно. Вот именно то же самое происходит с полными людьми. Они себя считают на дне, для них это невероятный стресс, быть не похожим на других, для них это боль, для них это тяжесть, для них это как приговор. И вот именно этот момент я вам предлагаю интерпретировать как падение на дно с возможностью выстрелить, оттолкнуться. Вот если вы именно так поступите, у вас получится. Ассоциируйте свой лишний вес с желанием оттолкнуться от дна и выскочить, воспрянуть, взлететь. И вы взлетите больше, сильнее и выше тех худых людей, на которые всегда равнялись. Они до дна не достали. К сожалению, либо к счастью, значения не имеет, но у вас есть уникальный шанс доказать не только себе, а всему миру и Богу, что полные люди гораздо эффективнее могут и любить, и работать, что полные люди имеют больше шансов быть счастливыми, поскольку они боролись за свое счастье, боролись с кровью, потами, и слезами. Ваша полнота, ваш так называемый лишний вес – это на самом деле трамплин, и духовный, и физический. Это поможет вам в полете расправить крылья. Не бойтесь своего тела, оно ведь вас не боится. Ему ведь не стыдно, оно просто есть. А стыдно разуму, за себя, представляете, как это место? стыдно за себя, лишь за то, что я такой есть или таким стал. И у вас больше будет сил, если вы гарантированно Проверили все возможности похудеть. Вот буквально все вы перепробовали и теперь понимаете, что это данность. И это окрыляет. Вы боролись до последнего. Вы сделали все возможное и невозможное. А теперь вы не проигрываете. Вы теперь идете на мировую. С тем, с чем раньше боролись. И эта мировая будет не просто огромным миром, сплоченным, сильным, духовным и влюбленным друг в друга. Вы станете единым целым. Вы поймете, что то, с чем вы воевали, должно было быть вам партнером, но не врагом. Тот лишний вес, с которым нужно было быть как единым целым и нужно было дружить, вы вели междусобную войну, где целью было быть не похожим на себя, а быть похожим на других. Тех, кто к вами не является, тех, кто вас презирает. Те, кто вас не понимает, вы хотели уподобляться им. Кто не из вашего лагеря, вы хотели быть их жалкой копией. Вы хотели быть врагом самому себе. А я вам предлагаю стать другом навечно, тотально. Сказав лишь себе три простых слова. Я люблю тебя. На этом я призываю вас сложить оружие самим собой, подписать договор о ненападении, разреветься от радости и сказать «хватит», ибо с этого момента у вас нет ничего лишнего.